Май в российском автомобильном мире начался затишьем, ведь на длинных праздниках отдыхают все заводы. Работает один единственный КАМАЗ, о котором мы поговорим подробно. Ведь Камский автогигант не только копит силы на восстановление линейки, но и строит планы по расширению. Еще серьезнее планы у китайцев. Посол КНР в России Джан Ханьуэй открыто заявил в интервью ТАСС, что китайские производители продолжат осваивать российский рынок и стремиться к увеличению объемов производства и продаж. Очевидно, что знать о себе дадут не только новые бренды, но и старые. Например, «Фотон», который собирается вернуть в Россию легковые модели. Тем временем в Европе неделя прошла под флагом внедорожников. К производству готов и Гренадир» — едва ли не единственный в современном мире неэлектрический стартап. «Абрабус» выкатил невероятные баги на собственном шасси. Крутой отечественной новинкой, которую буквально на взлете карьеры подрубили западные санкции, считается КАМАЗ свежего поколения К5. В условиях всевозможных ограничений кабинный модуль Мерседеса «Актрос», задний мост «Даймлер» и другие импортные комплектующие оказались непозволительной роскошью. Так что выпуск таких тягачей и самосвалов временно поставлен на паузу. На самом деле эта пауза больше имиджевая. Так, в прошлом году КАМАЗ сделал 44 тысячи грузовиков, из которых на серию К5 пришлось лишь лишь 2300 экземпляров или 5 процентов от общего тиража а вот потеря предшественника семейства к 4 для предприятия гораздо более значима — одних только тягачей модели 5490 клиентам передали более 6000 машин но, опять же, кабину от мерседесовского «Аксера» нынче никак не достать. Ее по частям привозили из Турции, затем сваривали на месте. Двигатель и задний мост такого «КамАЗа» — тоже стопроцентный импорт от «Даймлера». При этом модель 5490 умудрилась стать самым востребованным грузовиком на российском рынке. По данным регистрации ГИБДД, в прошлом году спрос на тягачи и одиночки этой серии вырос на 50%, а суммарно клиенты приобрели более 8090-х. За три с половиной месяца текущего года одних только магистральников отгрузили около тысячи экземпляров. При этом некоторый запас дефицитных комплектующих на заводе имеется. Во втором квартале текущего года компания планирует выпустить 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 штук генерации К5. Затем выпуск четвертых придется полностью свернуть, а пятых поставить на долгую паузу. Впрочем, «КамАЗовцы» обещают организовать мощный рывок по максимуму заместив импортные детали отечественными. Нынешний план таков, что современное флагманское семейство вернется на конвейер примерно через год. А может быть и раньше. Как нам стало известно, автогигант попросил смежников возобновить поставки компонентов этой осенью. И вообще дела обстоят неплохо. В этом году на строительство и ремонт дорог выделены колоссальные средства, так что перевозчикам и дорожникам точно понадобятся новые грузовики. И классические автомобили К3 их вполне устраивают. Более того, лонжероны рамы и топливные баки для К3 теперь начали делать на современных линиях, так что качество машин серьезно подросло. Казалось бы, в эпоху санкций странно говорить об экспорте. Тем паче КамАЗу, попавшему во множество санкционных списков, включая даже британские. Однако челнинцы не просто не унывают, а готовят грандиозный проект по выходу на рынки Латинской Америки. Так в Аргентине хотят создать площадку по выпуску грузовиков, которая также будет поставлять технику в соседние Бразилию, Уругвай и Парагвай. Пока российский автогигант не имеет налаженных каналов поставки продукции за океан. Продажи идут лишь эпизодическими контрактами. Но строительство завода может радикально изменить ситуацию. Для строительства предприятия уже предложена территория. Плюс подобрана компания, которая станет Станет партнером КАМАЗа. Притом ужесточение западом антироссийских санкций никак не отразилось на желании аргентинской стороны реализовать проект. Создавать автобусы можно разными способами. Самый простой взять грузовое шасси, на которое затем выдрузить автобусный кузов. Получается дешево, практично, но об организации низкого пола речи, конечно, не идет. Для россиян самый известный пример реализации такого подхода — это, конечно, техника марки PAS. Скажем, в основе модели Vector Next лежит грузовик «Газон Next». Притом конструкторам удалось организовать даже версию для перевозки маломобильных граждан. Как только КАМАЗ показал среднетоннажную модель «Компас» своего конкурента «Газону» и «Валдаю», сразу пошли слухи, будто из этого бескапотника со временем состряпают автобусы малого и среднего классов. Теперь слухи обросли подробностями. Как уверяет телеграм-канал «Грузопоток», ульяновский завод «СимАз», пассажирские машины которого базируются на шасси «Исудзу», планирует первым опробовать агрегатную базу КАМАЗовского компаса. В этой затеи, к слову, нет ничего трудного. Ведь исходник компаса — китайский джак — по компоновке и конструкции практически полностью повторяет технику «Исудзу». Так что появление такого автобуса — дело самого ближайшего времени. Белас ищет альтернативу ставших санкционными немецким мотором МТУ и американским дизелем Камминс. Благо, таковая обнаружилась совсем рядом. Выполнить задачу импортозамещения поможет Уральский дизельмоторный завод. В годы Великой Отечественной Свердловское предприятие выпускало дизели V234 для знаменитого танка Т-34. А сейчас здесь делают разнообразные двигатели для тепловозов, судов и стационарных установок. Но радоваться находчивости белорусских самосвалостроителей пока рано. Как минимум потому, что следом придется подбирать аналоги электрических трансмиссий, что прежде отгружала американская General Electric. В советское время существовала практика, когда завод, фабрика или другая организация получала большой земельный надел, который затем делила между сотрудниками на участки поменьше. Нечто подобное сейчас затеял Калининградский автотор ушедший в корпоративный отпуск почти до конца мая. Мало кто знает, но в состав холдинга входит фирма «Автотур Агра», которая ведет сельскохозяйственный бизнес в Калининградской области. И так, имея около 300 гектаров свободной земли, компания решила поделить их на небольшие делянки по 10 соток. И каждую такую делянку отдать заинтересованным работникам под сады и огороды. В прошлом году китайская марка Photon фактически свернула продажи легковых моделей на российском рынке. Никаких официальных заявлений по этому поводу представительство бренда делать не стало, но факт остался фактом: первыми иссякли запасы пикапов Tunland, а затем были распроданы и последние внедорожники Savana. В итоге дилерские склады опустели, новые поставки остановились, а в гамме остались только среднетоннажные грузовики. Тем удивительнее, что московский офис фотонов вдруг надумал вернуть и Тунланд.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 Но теоретически и может оказаться Горьковский автозавод, которому Фотон поставляет кабинные модули для среднетонажного бескаподника Waldai Next. В нижнем Новгороде есть все условия, чтобы встретить китайцев. Как минимум после ухода мерседесовского спринтера у Газа остались пустующие мощности, притом в самом сердце завода, основном производственном корпусе. Российский союз автостраховщиков запустил перестраховочный пул в ОСАГО. Это механизм, который позволяет распределять ответственность и риски между страховыми компаниями. Проще говоря, одна компания, заключившая договор ОСАГО, может перепродать невыгодного для себя клиента другой компании. По замыслу, это повысит не только устойчивость страхового бизнеса, но и доступность полисов, потому что страховщики перестанут избегать рискованных клиентов Обычно это такси, автопарки, некоторые грузовики, водители из отдельных регионов и с малым стажем. Перестраховочный пул приходит на смену системе Егарант, e которая работает с 2017 -го года и позволяет владельцам кизлицам покупать электронные полисы SOSAGA, если страховые компании отказывались продавать их на своих сайтах. У Егоранта было две проблемы. Первая проблема в нем не было юридических лиц. Поэтому водительцы такси, общественного транспорта, там, перевозчики различные, просто не могли в нем приобрести этот полис. Он был только для физических лиц, которые могли электронно подписать соответствующий электронный полис. Вторая проблема, связанная с сигарантом, это то, что вы обращаетесь в одну страховую компанию, а вам на выбор предлагают другие. Перестраховочный пул должен снять ограничения. В этом механизме для компании не нужна отдельная лицензия на перестрахование, а от клиента не требуется и вовсе ничего. Раньше эта компания в силу там, особенностей, что там, тариф не соответствовал там, или каким-то другим, отправляла вас в Егарант, и вы там выбирали из списка страховщиков, которые, может быть, вас не устраивали, там, да, находится далеко. Теперь эта компания с вами заключит договор ОСАГО. Если вы для нее проблемный, она его просто перестрахует в перестраховочном пуле. А вот доступность самих полисов в перестраховочный пул повысит. Уже за первые три дня его работы 16% заключенных договоров автогражданки передавались на перестрахование. Это и есть процент проблемных клиентов, причем с поправкой на новые экономические реалии. С того момента, как Land Rover прекратил выпуск оригинального Defender, фанаты модели следят за судьбой проекта Grenadier, ведь поклонники культового вездехода получили шанс заиметь не просто возрожденную, а улучшенную версию своей иконы. Напомним предысторию. Джим Редклифф, глава британского нефтехимического гиганта Inneus, поначалу хотел купить у Land Rover права на классическую машину, но встретил резкий отказ и решил действовать кардинально, создав собственный Defender. В итоге упрямый англичанин собрал команду специалистов и заручился инженерной поддержкой компаний Magna и AVL. Временами амбициозный проект пробуксовывал, но теперь опасаться нечего. Серийное производство новинки скоро стартует. Собирать внедорожники станет выкупленный у Daimler завод во французском «Амбахе». Пока там выпускают микрокары smart 4 Но летом производство малышей прекратится. Первыми гренадеры примут Европа, Австралия, Новая Зеландия, а также некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Создатели надеются на отменный спрос, так как автомобиль должен выйти надежнее старины Дефа. Поэтому гарантия 5 лет, причем на Ближнем Востоке и в Европе без ограничения пробега. Ради пущей долговечности список поставщиков составлен сплошь из именитых компаний. Раздаточную коробку предоставила фирма Тремок, приводные валы Дана Спайсер, неразрезные мосты карара пружины подвески Айбах, а тормозные механизмы «Брембо». Наконец блокировки дифференциалов выдал «Итан», а внедорожные шины BF Goodrich. Ну а двигателями поделилась марка BMW. Это трехлитровые рядные шестерки, бензиновая и дизельная. Коробка передач безальтернативный альтернативный восьмиступенчатый автомат CF. Независимо от двигателя цена начинается с 49 тысяч британских фунтов. В гамме будут и фургоны, адресованные корпоративным покупателям, а частникам предложат полностью остекленные пятиместные универсалы. Притом ценители комфорта смогут заказать кожаный салон, пару огромных люков и другие приятные излишества. Кстати о салоне. Создатели посмотрели, как организовано внутреннее убранство кабин самолетов, кораблей и тракторов, а потом сотворили нечто похожее. В том смысле, что для всех перечисленных типов техники функциональность важнее дизайна. Тем временем в Германии другие иконы. Мастера из Ботропа сотворили свою версию Мерседеса Майбаха GLS 600, которая лишилась хромированного декора и обзавелась углепластиковым обвесом. Интерьер исходной машины полностью перешит. Кроме того, изменились настройки пневматической подвески,